— А мы... чем дефолт? Плох. — А дефолт хорош, по-вашему. — А Греция, посмотрите, какие красавцы. Сказали, 500 миллиардов не вернем, а все, и до То свидания. есть вы считаете, что это хороший сценарий для Я Украины, Я считаю, это считаю что его надо было применять еще в 2014 году. Угу. Потому что страну разворовали под, под покровительством международного, международного, в том числе, валютного фонда, и под покровительством всех, всех иностранных посольств. Куда они смотрели? наблюдателей и прочее. Страны не было, в казне ноль. Но ну, объявляете объявляйте дефолт. Дефолт никому еще никогда не повредил. Но то, что касается страны, так 100%. То есть это, да, у меня нет денег. А чем банкротство отличается от дефолта? Вы прямо говорите дефолт, как, вроде как, это конец государственность. Греция потеряла, хоть один свой остров из государственности потеряла. Тогда они в всех видели. Пришел этот премьер Ципрос и сказал, что я вас всех видел в одном месте. Поэтому давайте садиться и будем нормально разговаривать. Не надо с нами разговаривать с позиции. Смотрите, я, я ценю курил в 2014 году, будучи губернатором, что надо послать всех куда подальше и сказать: давайте сядем, и мы будем структурировать нашу задолженность. Вы знаете, сколько внешний долг Украины? 113 миллиардов. На 40, миллионов, на 40 миллионов населения. А сколько долг Греции? 513 миллиардов на 10 миллионов населения. Мы еще не добрали пару триллионов, чтобы быть Грецией. Почему? А, шо, шо, а чем отличается? Что такое греки, что с двумя головами рождались? Чем они лучше или хуже нас? Интересная логика, конечно. Вы же понимаете, что <с> те люди, которые бы объявляли дефолт, после этого их политическая карьера была бы э, завершена. Ну, а, будет... а можно подумать, так, что она не так не завершена. Ну, страна была бы вергнута в хаос, это был 2014 год. какой хаос? А мы не были разве в хаосе в 2014 году? А может, какой больше хаос? А дефолт по... бы нас не добил, нет? Вообще, -то, вообще -то, на, наоборот, освежил бы, очистил бы, и мы бы шли дальше с, вообще... А с... Гройсману, когда вы с ним буквально... Без этих чемоданов, без ручек? Несколько... Он встречался до назначения, а не после. И ему тоже да. говорили, что МВФ надо в шопу послать или нет? 100%, я, так я, мол, у меня позиция последовательная. Нет, я, ну еще, все, я 100% понимаю, я, кто автор ролика. Я бы говорил года. еще и в 2013-2012 году. Я это говорил еще, когда Тимошенко вытаскивала страну в 2009 году после того страшного кризиса. Я об этом говорил. МВФ это, это до, это как это называется, нар, для, терапия для наркомана. Uh -huh. То есть для того, чтобы он не умер, но никогда не ожил и не выздоровел. То есть тебе дают, чтобы ты не умерел. А там дальше сам выплывай, как можешь или как не можешь.